Bandee guru padatandam bhaktabindasamannitam Sri Chaitana Prabhum Bandi Nita sahodita, si Nanda, nanda, nanda, nanda, nanda патитаананг павуне бхавишнаве бьюхो намо нама муканкаро тивачаланг пангунлангхетигрин жатки патаманг банде параметанандамадо бринда витусиде би пьяви кешвасса чо шна бхакти паде деви દેવ સરवત વ्याસ તતુ જય મद સંકતને કৃষ्णો कથુ પદश गौરઓ પ प्रकाસન છ સधनુ રक्त गुरु भक्ત युકক্ত те́тас падам сива вирен чунутам сараньям бхита ти́хам бунутопал лभаддипутам банде махапу́рушате чарона рвиндам ятпадапалла вано Сарадhikaамикада када Сарадхи кар pior Debatte. Б Could we bring young your children in eben world? Сарадхи кар одантия на Кисна, Кисна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Раму Хари, Хари. Бишам баруди жавару жуго дхармапалу, банд банде ягат Кришна, Харе Кришна, Кришна, Мохари, хари. Нама миганге тавападу панкхам. Сура суройр Ганга Таранграмания жата Калапам Гаури нирантара бигуши бхагам Нараяно прямананг Мадапарам Брахан Шанатам я счасте, счасте, счасте, счасте, счасте, счасте, счасте, счасте, प्रेमान्जन छुरी तभक्ति विलोचने नौ संतहां सदैव हिदैश विलोक कयंती यंग शैम सुंदरम मचिंत गून शरुपम गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भयां प्रेमान्जन छुरी तभक्ति विलोचने नौ संतहां सदैव हिदैश विलोक कयंती यंग शैम सुंदरम मचिंत गून शरुपम गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भयां गोड़ियों गो Sisila Bhakti Shidham to Saraswati Goswami Tagadphupad. Jagadguru bonded soul by his personal effort cannot arrange mangal. -t -t told, bonded soul cannot arrange mangal by personal effort. Годи Гуштипатис, Ищи Лабхати Сиданатас Расвати так Павкупат сказал, что обусловленная душа не может обрести благо с помощью своих собственных попыток, поскольку, когда они пытаются обрести благо, получается нечто противоположное, это становится причиной их падения, его для обретения абсолютного блага. Мы должны зависеть от гуру и нет никакого другого пути. Поскольку это воля Бхагавана. Бхагаван организовал распространение милости Бхакти через своих собственных преданных. С вами собственными попытками мы не можем обрести Бхакти. Махараш говорил на Бенгале чуть раньше, что это очень сложно практически невозможно для обусловленной души обрести благо. и мы должны зависеть от гуру вочного. Они даруют, организуют благо для нас. Много раз до того я говорил, что только за Кришна оставляет за собой только силу воли, а все остальное все находится в руках Баладева. Кришна, он у него есть только воля, а все остальное контролирует Баладев. Если Шахти Шакти находится внутри Бхагавана, это называется Шахти. Но He's когда эта свароб приходит внутрь нас, преданных, это зовется Бхакти. И вот эта свароб Бхакти, они не отличны долго-долго. Это Дама. Навадиб Дама, Вриндаван Дама. Все дамы. Это олицетворение Баладыва. Это Сандини Шакти. Они вечны, но все же они приходят, исходят из Баладава. И вот в Брама Самхите, Брама Самхит — это самое авторитетное исписание. Брама это авторитетнейшая книга. Почему? Поскольку Брама видел. Мы должны... На, полагаться на Гуру Ващнауов. Сами мы не можем видеть Пракрита Джагат, трансцендентный мир. Мы должны зависеть от милости Гуру Ващнауов. Сами собственными попытками мы не можем видеть Даму, Наму. Только по милости Гуру Ващнауов мы можем видеть все это. Брахма не говорит, не рассказывает никаких историй. Почему Махапрабху говорит, что Брахма Самхита — это самое авторитетное описание? Почему Махапрабху говорит так? Поскольку он Верховный Господь. Не отлично, Нанда Нанда Наши Кришна. На самом деле Брама, Он смотрит все. В Чатушлоке Бхагава там говорится. С помощью своих собственных попыток мы не можем видеть. Только по милости Верховного Господа. И вот перед Дамой Бхагаванский Кришна говорит, что все сокровенное знание связано с Моей Лилой, Дамой, Намой и все остальное. Здесь не слово, не слово «гьяна», используется слово «вигьяна», значит, осознание. Когда нет прямого осознания, это не «вигьяна». «Вигьяна» значит что мы на сто процентов уверены, что у нас есть наше чувства. И вот то, что Брама смотрит, все это о Даме. Брама не придумывает никаких историй, никакой философии. То, что видит Брама, он говорит нам. И поэтому это более авторитетно. И вот Бхагаван дает свой даршан, и вся лила происходит там. И после этого Брама уходит. So, dhujang, samanito, И вот здесь все сокровеннище. самое сокровеннище, это врача Брама. विज्ञान मस्ते मद वा и вот эти четыре шлоки Бхагавата можно обсуждать очень долгое время. И вот Дама. Дама мы не можем видеть своими собственными усилиями. Дама это Чинмой Васту Вриндаван Дама Навадим Дама. Я с утра говорил об этом. Пылинка с Галоки и с вакунхи, более значима чем сумма всего в этом материальном мире. И даже это больше, чем все, что есть во всех материальных мирах. То есть, нечто позитивное с духовного мира, оно, оно гораздо более значимо, чем все материальные миры вместе взятые. Но пылинка с духовного мира, это не так просто. Мы думаем о значении зданий, земли, какой-то собственности, золота. Но как определить значимость и ценность пылинки с духовного мира? Любые наши попытки оценить, они обычно на провалы, поэтому удов... Говорит, он хотел обрести пылинку, с ä, хотя бы пылинку с Духовного Мира. И Брама тоже говорит, я хочу обрести хотя бы пылинку с, из вражи дамы, кто может дать. Это очень редко. Силы мы не можем это обрести. И вот здесь говорится, Удов говорит. Я хочу обрести пылинку со святой дамы, пылинку с лотосных стоп гопи. Брама говорит, я пытался. Я совершал аскезы долгое-долгое время, тысячи лет, но я не смог обрести это. Брама говорит. И Удов тоже говорит. Все шрути и свети, они все ищут. лотосных стопы Шри Кришны. Или пылинки с лотосных стоп Шри Кришны они ищут. И поэтому Будав Махарадж говорит, если Бхагаван хочет, позволит мне родиться во Даме, как э, хотя бы кустарник. Это не история даже до сегодняшнего дня. Можно найти удов, находится на удов-кунде, в кустах. И вот удов-махарадж приходит чтобы получить Даршан. Это не какая-то история в прославлении Бхагаватам. Говорится об этом. Когда в Раджи Махиши какие-то во время явления Кришны уже ушли, какие-то были похищены, какие-то еще что-то. И вот они хотели встретиться с Удавой, поскольку Удав самый достойнейший из достойных. Почему Удав самый лучший? Бхагаван хотел оставить его как своего представителя в этом материальном мире. Удав Махарачан следует Кришне. целиком и полностью, не только это, а также в живом состоянии. Кришна, Удафу, обрел форму Кришна при живом кришна И Единственная разница, Каусту, Хамани, этого, это драгоценный камень, еще еще что-то там было отличное, а в остальном он был, он был не отличен от Кришны, когда они хотели встретиться с Удавы, с Удав Махараджем, чтобы услышать Бхагават Катху, поскольку Удав Махарадж, он принял все учение Кришны утром. Я говорил об этом в последнем учении. Кришне. И вот последнее учение Шри Кришны Бхагавана Махараджи, перед тем, как оставить этот материальный мир. И поэтому все, они парикчит Махарадж и прочее, заняты слушанием Бхагавадка. И. и вот Сандиля Ириши говорит, хорошо, если начнете с Анкиртаном, мы начнем молиться с великим энтузиазмом то тогда автоматически Удов, он явится. Это такая формула, и вот они начали совершать э, Санкиртан с картанлами с Мридангой. Есть он такой очень экстатический Кришна Санкиртан, и тем временем Удов явился из кустов. Тогда они начали танцевать. Удов пришел и попросили Удову что-то сказать. Удов согласился. И вот Удов до сих пор там находится. Можно найти его там. И наш Сачитананда Бхактионатакур, я хочу сказать о славе и могуществе Дам Парикрамы, что такое Дама, что мы можем обрести. Бхактинут такого, перед тем как оставить этот материальный мир, он хотел дать наставление Бимала просветцу Васвате Шри Прабхупаде, что ты должен организовать Дампари ты должен организовать, сделать все для того, чтобы люди привлекались дамой, хотя бы какой-то, ну, что ты какой-то благо получили. Вот это слово «развитие дамы как бы не совсем хорошее. Но Бхакинан так имел какую-то да? другую идею насчет этого. Дама, это дама, мы знаем. Реформация, дамы, реконструкция, как она возможна. Дама, она остается дамой, но, бактьину, такого хотел сказать что Если ты организуешь, ну что удобство даме, чтобы люди имели возможность приехать, посетить эти святые места, получить их дальше, принять просаду. И вот Чилабактион такого хотел организовать все это дам парикама, и вот мы также должны утвердить дайвова нашему. Это не связано с этой дискуссией, но все же, когда я говорю о том, что сказал Чилабактион такого, я говорю об этом, и вот. Шила Бахтин, он такого хотел дать наставление, Шири Папапади, то, что ты должен организовать Драванашама. Что такое Даванашама? Это то, что Драванашама в соответствии с природой, в соответствии с нашей природой. Мы должны стать Брахманами, в соответствии с нашей природой и наклонностями, характера. Думать, что сын Брамана Браман — это неправильно, поскольку может быть кем угодно. Но даже это эту речимуни не использовали в древности, не в соответствии с качествами человека, определяли его варну. И вот в соответствии с мы должны понять, кто такой Брамана, кто такой Кшатри. И вот ващнавы, те, кто чистый Вашнавы, они, естественно, придерживаются дайвавы нашими. Те, кто ващнавы, они не могут быть сравнены с Брамой. Поскольку в 100 рупиях 10 автоматически там и проблем нет, никаких аргументов тоже. вот Ваишнав, значит, он уже имеет все качества Брамана. И не только это, также некие более великолепные возвышенные качества. Поскольку Кришна Бхакта может обрести все качества Бхагавана. И в там люди говорится, вот так, такие слова говорятся что Кришна там может обрести все качества Бхагавана, это естественно, но преданные не могут обрести способность совершать Раса Лилу, творить это не то, это эти качества, возможность творения, совершения раса это особое качество, которое полностью Кришна оставляет за собой. И вот Кришна Бхакта может обрести все качества Бхагавана, но если он может поддерживать все эти качества Бхагавана, то есть они, обретая качество Бхагавана, Бхагаваном не становятся И вот в соответствии с этим... Вот если смотреть по родовому этому пониманию, кто-то думает, что если отец Браман, то сын вам Браман. С одной стороны, вроде правильно, но с другой... Далеко не всегда так бывает. И поэтому мы должны использовать правила Давы для определения Варны того или иного человека. И вот Шила Бхагаван Такура, перед тем, как оставить этот мир, он сказал Шили Пахупаде, что он должен организовать Дама парикраму, поскольку дама парикрама это наивысшая процедура, через благодаря которой обусловлены души могут обрести милость. Дама она более милостива, чем Бхагаван. Дама, она более милостива, чем Бхагаван, поскольку дама, дама — это Бхагавтаттва, Гуататтва. И вот, дама — она более важна, Дама Сева. Чтобы понять, что такое Бхакти, встретиться с преданными, следовать всей Харикатхе — это займет долгое время. Даже люди, Мало, мало кто может понять такую глубокую философию, но гораздо более важно, если мы организуем э, возможность для Бадхаджива совершать Дам и расскажем им о славе всех святых мест, и вот через Дам они несомненно обретут благо, если не будут совершать никаких аппаратов. В Наудимдаме Бхагаван, в этой аватаре очень милостив, во вредавании гораздо более сложнее и строже. Если мы совершим какую-то ошибку во вредавании, там большая проблема Радхарани никогда не простит нас. Четтани Махапрабху, более милостив, и, и вот это там Рамабхактин вот такого удовлетворения, что обусловлены души, так или иначе, они могут не, могут, не готовы быть совершать баджан, если мы дадим возможность совершать парикраму, слушать харикатху, поскольку парикрама, они при, на неделю приезжают, одного одна удивленная в течение недели происходит обычно в это время, мы можем совершать садсангу, садусангу, совершать гиртан, слушать харикатху. посещать различные места святой дамы и вот таким образом они могут обрести милость вот Сила так вот дает наставление бемалы о мой право ты должен организовать дам парикам лучшим из возможных способов чтобы души обрели блага и после этого сила бахтёна так вот говорит вот о и о даму ноя, то есть развитие, развитие облаго... облагороживание, обустройство святых мест. И также очень важно, если вы не понимаете, то это проблема, то что все дживы, они свал... по своей сварупе, они скитаются, и кто всех хрест. Мы совершаем парикаму, но самсара парикаму мы постоянно скитаемся по всем этим мирам. То, что парикама, так скитание по всем мирам, и вот обусловление души с незапамятных времен так ведут, совершают парикаму, это вот природа. И вот когда мы даем им возможность, открыть их э, духовную сварупу совершая дама парикам, это более практично я уже говорил э, полгода назад вот эти слова вот эти слова и вот так или иначе мы постоянно скитаемся по различным формам жизни, иногда рождаемся как водоплавающее животное, иногда как зверь какой-то или птица. Кто-то рождается раз в какой-то Африке или еще где-то, где что мы родимся людьми. И вот я уже говорил, я Раман Джачарья был маленьким ребенком Лакшмандеша. А этот гост, он, в общем, дочь, цена, царя Мадура стала бесновата, какой-то бес нее вселился а уже через три дня она замуж. Планировала выходить, но кто же безноватый пойдет? И вот проблема. И вот таким образом. Что случилось? Ядавачарья тоже был там, и этот гост сказал, «Если ты омоешь а, а, а а, стопы преданного, настоящего преданного, то это выгонит меня из ее тела». И вот сказали, что тут Ядавачарья есть, можно его помыть эти... вот сразу возмущаться начал, как, как окушен вошнав в Майваде. И вообще с змеей был в прежней жизни. Что толку от него эти привидения? Бесы могут видеть все. И вот он видел, что тот с змеей был в прошлой жизни. А из-за того, что доел остатки пищи вашнава, вот он сродился в теле брамана в этой жизни. «Лучше давайте принесите водомышленную стопу Лакшмандеши, тогда это спасет меня, я оставлю это, тело этой девочки». И, и вот это, как люди это услышали, значит, за, у них зависть какая-то появилась к этому Лакшмандеши, что тут какой-то профессор, браман. Преподает веданту, а гост так меня не уважает и сказал, что ему нужна вода со стоп этого маленького мальчика. вот этот профессор почувствовал себя оскорбленным, начал за, так, зависть какую-то взращивать в своем сердце. И вот в прежней жизни где мы были, кто знает. И, и вот таким образом мы все души живы совершаем парикама, непрерывную парикама. За памятных времен парикама в нашей природе. Мы не можем прекратить скитаться. Мы можем зато поменять настроение. Вместо того, чтобы совершать самсара парикрама, мы можем начать совершать дама парикрама. И с помощью дама парикрама, будьте уверены, мы обретем благо. Я могу показать прямое свидетельство, как, как, например, Ашвардхама, кто слышал его имя, сын Дроначария, он был очень могущественным. И вот Ашватама до сегодняшнего пор совершает Дамусару Севу во врядовании. Я был там. Мы не можем видеть Ашватаму. Ашватама может прийти и дать нам даршан. И вот Ашватама, он до сегодняшнего дня Ашватама совершает Бхаджан там. В Пишайговне, севера восточной части Нандагона, там деревня какая-то, за ней какие-то куст, кусты какие-то, лесок такой, но мало. Кто туда доходит, немногие люди не знают, что там. Ашутама совершает баджан, поскольку он Богован он не был готов. Я прославляю Даму сейчас, но ну, так или иначе Бхагаван не был готов простить, поскольку он совершил Башнавапарадху. Он убил пять сыновей Дропали. Они спали, и вот он взял убил их всех их пятерых. И большая проблема в этом. Он много оскорблений Швадама совершил. А совершил множество оскорблений. В начале всего он хотел убить Панчипандва. Второе. Опять он запустил Брамастру. Когда наш Парик Шадмахарас был в Череве у Уттары, и таким образом Ашваткама совершил множество оскорблений, которые никогда не могут быть прощены, и Бхагаван был очень недоволен Как в случае с Махапрабу и Чапалгапалом. Когда Павлгопалова плакал из-за из своей проказы, просил прощения. Ты, ты — это ж, ничто. Это боль, это страдание — это ничто. Ты будешь страдать бесконечное число времени. Я не помогу тебе ничем, поскольку ты совершил оскорбление Шривасу, у которого есть в мое сердце. И Бхагаван не простил его, и он тему не решил. Он спрашивал у них, что же делать, и они решили. Но они показали, что Бхагаван тебя не простит, поэтому иди во Вриндаван и служи Вриндавану. Если ты будешь служить Вриндавану, то сегодня или завтра Бхагаван простит тебя. Когда Джагай они хотели... Они спросили, что действительно ли Господь простил их или нет. А как это узнать? Как мы можем осознать, что Ты нас простил? Если Вы будете совершать Дамасеву, то Бхагаван простит Вас. И он сказал, что вы можете очищать этот Джагай Мадхайгад. Это место омовения Гагад назвали в честь Джагай вот он, И вот они таким образом искупили свое оскорбление. Я знаю множество саду, у них ничего нет. Единственное, что они делают, это Сева. и они обрели лотосные стопы Кришны. Я... У, у, всех, у всех их есть только один инструмент, это веника. Они ходят и подметают святую даму, святую даму, все кунжи и прочие места. Лил Радагавинда очень смиренно себя ведут, как нас, Шеманда Прабху. Шеманда Прабху, он совершал даму с веником, И случайно он... Он обрел, а, а, он нашел этот он, а, ки... клин, клин. Не, браслет Радхарани вроде в нитхуване, какое-то украшение Радхарани нашел. Вот он подметал там и вдруг обнаружил нечто, какое-то украшение. Вот эта Дамасева, она да, очень важна. Дамасева очень важна даже Бхагаван ва ва не простит нас, и все же мы можем быть прощены сегодня или завтра. Если Дама, она не отлична от Бхагавана. Если Дама простит нас, то Кришна вынужден даровать нам свою милость и простить нас. И вот один пример. Когда вот этот Джагамадха хотели убить Нитинанду, они поранили ему голову, хотя тело нити надо не состоит из плоти, из крови, все равно это йога мая Когда Махапрабху он позвал чакру, сударшан, сударшан. И затем увидели, что это при этом, чакра летит, чтобы убить их, но нити надо схватил Махапабу и сказал, «О Господь, в этой аватаре ты пообещал, что не будешь пользоваться никаким оружием». И почему мы любим Кришну среди всех аватаров? Среди всех а, нисхождений Верховного Господа у всех какое-то оружие, у Кришны ничего нет. Кришна нет никакого оружия, поскольку Кришна не использует его. Все демоны, которые были убиты, они не были убиты каким-то оружием. Кришна их не убивал ничего, с каким-то оружием, и также есть глубокая философия за этим. Надо, Кришна никогда не убивал Путану. Бут или Тринагат или но Внешне выглядит, что Кришна убил их. Но я могу привести свидетельство, что в Кришна в атаре. никакая вайбава, изобилие всего не касаясь Его. Это все изобилие вайбава. Они хотят помочь Кришне как-то служить Ему, но Кришна не хочет этого. И вот в читании можно найти, что Кришна. Внешне можно видеть, что Кришна убивает их, но Кришна даст, разговаривает с пишет, что читание чей что это не Кришна убивает. Потому что выглядит так, но смотрите, Кришна, что делает Вишну с помощью... Вишну Кришну убивает. Откуда Вишну появляется? Вишну из Кришны появился в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Ахгасова, Бхакасова, Путана, кто не, они все были убиты. Кем? Наравенную Вишну, не Кришну. Но никто не знает об этом. Они думают, что это Кришна сделал, но нет, Кришна никого не трогал. Пишина всегда занят своей Мадхур-лилой. Мадхур-лила — это доминирующий фактор в Конечно, есть какое-то изобилие чего-то богатства, но... Мадхурия, она более сияющая, более могущественная. Мадхурия своим влиянием затмевает все, затмевает это изобилие, что мы не чувствуем никакой шварибавы. И не чувствуем никакой горечи, а чувствуем только сладость. И вот любой лилу мы находим, Кришна лилу еще какую-то лилу, она всегда полна мадхури. И вот сейчас вопрос. Бададжива с бесконечных, бесконечного числа времени не совершает парикраму, самсара парикраму. Если они совершают дама по они могут обрести, ос обрести освобождение. Если мы совершаем дама парикаму парикаму храма, то мы освободимся от ä, этой самсары, колеса рождения и рождения смертей. это закончится, если мы Искренне совершаем парикраму, но Lord, парикам, парикам. смотрите, обусловленные души, они не верят в то, что есть какой-то трансцендентный сакти, а пракрита драма. Они, они верят в доллары, в свои способности. Но сердцем они не могут принять э, Гуру Ващнава. Гуру Ващнава не могут принять Кришну. Не могут принять, что нужно будет оставить это тело, хотя это неизбежно. Мы вынуждены будем оставить это тело и, и, и принять следующее. Но абусамны души не готовы. Они жизнь за жизни цепляются за свои материальные прожитки when you are coming from outside. If I am from India, going to take some take some money, Indian money, and going to America, they can accept my money. No, they can throw useless. If I am going to go to America with some Indian money. Если мы едем в какую-то страну с местными деньгами, которые не являются резервной валютой, то э, чем? Но если в Америку с рупиями ехать, например, то рупии никто всерьез не воспринимает. И вот мы, Вачнава, всегда надеемся на это трансцендентное сокровище, на бхакти. Но так ну, обычные люди надеются на какие-то доллары и прочие материальные вещи. понимают, если мы пойдут, то среди приводит такой пример, что если пойти именем Кришна на базар, то риса за этот Кришна нам не But купить, то есть здесь в этом мире Кришна нам не ценится, но Кришна нам это великое сокровище. Но эти продавцы на рынке не, не могут оценить его по достоинству, Поскольку so, они не понимают значение Кришны и его святого имени. Они не понимают, что у нас есть деньги, какая-то собственность. Если мы, если мы, мы отправимся в от другую страну, то там... Валюта от другой стороны не не уважается и не признается, и также мы, когда оставим свое тело и попадем в другой мир, то что толку от наших достижений, от наших денег в этом мире. И вот оставляя этот материальный мир, мы должны накопить какое-то духовное сокровище, духовное богатство. И вот оставляя этот материальный мир, мы должны обрести какое-то трансцендентное сокровище. Но Кришна, Кришна, наму, но многие не понимают этого. Вот кто понимает, что такое сила гравитации, сила притяжения? Если, например, что-то кинули вверх, его при... гравитация притянет вниз. Почему? Поскольку эта гравитация, она притягивает к себе все, и, и она возникает между двумя объектами. И вот в этом материальном мире, ну, вот, вообще в этом мире все эти объекты связаны, и какая-то какая какая гравитация возникает особенно между большими и малыми. как, например, эти планеты и звезды на небесах, они все связаны гравитацией между собой и вращаются в соответствии с ней. И таким образом есть а, там некая сила, которая действует. Что такое время? Если я задам вопрос вам, что такое время, что вы имеете в виду под временем, Эйнштейн сказал, Время ничто иное, как движение, очень прекрасный ответ. Время ничто иное, как движение, осознанно или неосознанно, мы не можем понять, что все движется. Какое-то движение постоянно происходит. И это зовется временем. И вот Апах это в трансцендентном мире, где находится Бхагаван, и, эти... и вот среди всех этих бесчисленных миров есть центр. И на основе этого центра все движется вокруг его. Но у них нет никакого представления. И вот сейчас дама, она трансцендентная, это первая дама Парикрама, она очень важна. Но как совершать дам парикраму, можно просто прийти и пытаться ходить вокруг, как должным, достойным образом совершать эту Парикраму. Я уже говорил, что трансцендентные мы не можем увидеть материальными глазами мы должны возвыситься. А Пракрита а а Васту, а Попу Пракрита Гочаруна мы можем пойти и, и увидеть, увидеть какие-то... Ну, ну, на, на Гавадхан увидеть какие-то камни или Говинда, и и говинда и и Мандир и тоже ничего не увидим толком. Но... его а Васту и вот а Пракрита Васту то есть традиционные вещи не могут быть познаны материальными органами чувства. Мы можем совершать дампарику, конечно, несомненно, но под руководством чувства преданного. Поскольку если я нахожусь за моим Гурмахараджем, то тогда Гурмахарадж скажет, смотри, это читание матх. Тогда Нитянанду Прабху под руководством Нитянанду Прабху наш, наш Джива Госвами Пад. Он был успешен в совершении Дама Парикрама. Дама Парикрама от Джива Госвами Пада. Она была совершена под руководством Нитянанду Баларама. Мы забыли об этом. Это Инди индикатор. Это признак, симптом, которому мы должны следовать Баларам и предны Балараму. Как вот в этом киртане мы поем, лотос наступа нитянанды, не вечно присутствуют, и все преданные нитянанды, они тоже вечно и находятся у его лотосных стоп. Они не так же важны, как Нитянанда. Нитая Чарнсок, Тахарасовак, Нитя, Нитеподосодакуаш. Это бенгальский киртан, и он дает нам намек. То, что мы должны совершать по рекламу под руководством Нитянанды и под руководством возвышенного преданного, который послание сон пришел с дамы, если я спрошу вас, объясните, что-то о Гималаях. Если человек никогда не был в Гималаях и не видел, не имеет представления о них, то, что он может сказать, если у нас нет прямого опыта, прямого чувства о каких-то вещах. <просу> Кайлаши, например. Или Манасарова говорит, что мы можем сказать другим, если у нас они что-то спросят. Есть сатна Дакананда в Гималаях, туда полубоги приходят. Все цветы, которые есть в этом мире, они там Находятся, даже полубоги часто посещают это место, очень сокровенное место. И вот если у нас нет практического опыта насчет дамы и намы, если у нас нет осознания обагавания, мы не можем говорить харикатху. Это Бхактина такого говорит, а не я. Сила Бхахи написал очень ясно и четко, что Харикатха может быть сказано трансцендентными посланниками своей и... и вот это на Бенгале. Говорится так. И те, кто посланники Вриндавана или Вайкунтхи. Они могут говорить Харикатху, а другие, как могут, под именем харикатхи могут говорить какую-то сухую философию. Сухая философия это не Харикатха. Кто слушает эту сухую философию, у нас нет времени. Если у вас есть прямой опыт вашего Бажана, вы можете рассказать или По милости гордой мы можем обрести такое сознание. Я могу привести множество примеров. И вот один из примеров когда Джагатананда пандит, он хотел отправиться во Вриндаун, чтобы совершать парик. Махапрабу сказал, подожди, пока не ходи. Но кто-то прошел, я хочу отправиться во вредаун". Махапрабу не позволял ему. Почему? Поскольку если бы я надо... Пошёл, да, он, он начал плакать, где моя гора, где моя гора. Город там в Пуре. И поэтому Махапрабу его не отпускал, поскольку он прекрасно знал, что если Джагатананда в тот момент, когда он уйдет из нелачала, то на дороге он уже начнет плакать и, и думает, где же моя гора. Но все же, когда Прабу он начал жаловаться, так сладко жаловаться. Вот он, пожалуйста, Раманади и Сабаме, и Бадачари, они были возвышены, преданы. Махапрабху их очень уважал. вот если бы они попросили от моего имени, то... Махапрабху нет, он не сможет сказать. И в итоге... И вот он начал дальше просить, чтобы уйти во Вриндаван, на Даршан. И... Но Махапрабу все же не опускал его одобрел да его парикрама во Вриндаван. И вот перед тем, ну, перед тем, как он в общем, собрался уйти, Махапрабху перед тем, как Джагадзананда отправился во Вриндаван, Махапрабху дал ему особое наставление. Что ни секунды ты не должен, ни на секунды ты не должен оставлять общение с Санатана Гасаем. Ты должен находиться с санатаны каждую часть секунды, не оставляя санатану. Если ты хочешь совершать парикраму, ты должен совершать парикраму под руководством санатана. Будь осторожен. Почему? Поскольку санатангасвами, он символ самбанта он Ачарья Сабантагианы. Если нет самбанхи, то и мы можем зайти куда-то, совершить на машине парикраму и, и пешком оббежать все. Некоторые парикраму обходят, чтобы какие-то телесные блага получить, там, по похудеть или... Да, здоровье улучшить с помощью такой пробежки вокруг Гаватхана. И вот кто-то простит Акадыши э ради здоровья. Простятся, чтобы их тело было более здорово. И вот с этим мотивом совершают Акадыши. Э Думаю, что пост хорош для здоровья. Но они не думают, что они постятся совершать Акадыши э для удовлетворения Кришны. Это будет подлинные э кадыши. Ну, кто-то говорит так, кто-то иначе, и вот различные эти <сослужит> мнения есть, но все они из-за влияния Майи. И вот Дама Парикама, это не шутки, Махапрабху дал особое наставление, как Пока ты находишься во арендовании каждую часть секунды, ты должен находиться с санатане. Если ты хочешь, получить дашана различных божеств, если ты можешь делать это под руководством санатана, будь аккуратен и осторожен. Почему Махапрабху говорит так, никто не знает. Если я не разовью сам Бантагьяну, ну, хотя я знаю, какие-то новые люди могут прийти. У них нет сабантагена. Хорошо. Но если вообще мы совершаем парикам под руководством особого ачари, те, кто обрел милость санатаны, не каждый может развить самбантагену. Кто-то приходит, приезжает из России, из Америки, из Бразилии. Не каждый может обрести самбанту, мы все приезжаем в Даму, чтобы развить самбанта-гьяну. И, и также не у всех есть понимание о том, что такое настоящая дикша. И в этом проблема, кто принял прибежище у кого и каковы условия всего этого только внешнее и кто-то привлекается только внешним богатством, но это не то, к чему нужно стремиться. Но, но трансцендентные вещи не могут быть поняты материальными представлениями о них. И вот мой голопад падма говорил, что я, чтобы я шел на парикмах под руководством Шилы Бхакти Валакхи Тертигасая и вот под его руководством я совершил парикрама. Он танцевал, пел киртаны вел парикрама. Он танцевал, и мы тоже танцевали. Мы чувствовали какое-то какое экстатическое чувство, поскольку его парикрама, она необычна. он Ачарья. Барати Махараджи, он может говорить о даме, как совершать парикраму, но не каждый может так прекрасно сказать, И вот э, и не каждый может говорить харикадху, харикадха может быть сказана только трансцендентными посланниками, которые не с Вайкунхи или с Галоки, а с Свои, своим материальным знанием мы не можем говорить Харикадху. Харикатха это нечто другое. И также другое очень важное, я уже сказал, каково влияние гуру и вайшнамов на нас мы слепы, мы не можем видеть. И вот в этом Киртане говорится, как Гуранга Махапрабху совершает Дама Не один есть вместе с одним в но он смотрите сам Бхагаван, но все же он берет с собой в чтобы тот показывал ему путь. и что и есть что там. Хотя посмотрите, он Бхагаван везде сущий. Все знающие, всемогущие, зачем ему какой-то проводник. Я об этом завтра буду говорить, насколько великолепно дам парикрама. У меня есть мой практический опыт. Я как обычный нищий, совершал парикраму. как обычный уличный нищий. Но не каждый может так делать. Это то змей боится спать в лесу или еще что-то. Там достаточно сложно. В лесу например, такая тьма, что ничего не видно в качестве этого начальника какой-то шалаш из бамбука, а там шакалы, змеи вокруг. Но все же я за всю свою парикма. меня даже не один. Муравей, даже ни один скорпион не укусил, хотя их там полно везде. Это милость с полной верой. Вот Махараш шел по полям, посреди травы, а там обычно змеи водятся, но ничего не боялся, не думал о том, где жить, что есть. И, и таким вот с таким огромным вдохновением все шел по рекламу, а Махараш обходит обычно весь, всю Враджа Мандалу, это там сколько? 84 курса, Большое расстояние достаточно. Там месяц обычно ходят. И вот если кто-то дам парикаму, совершает в аристократическом стиле, то это не то. Парикаму мы должны совершать как Шричи Читани Махапрабху. Мы должны совершать как Джива Гасайпад эту парикаму. Или как, как? Нича надо пробовать. это живет Сапарикама Рагав Пандит. Шинива Сачаря. Он совершал парикаму Наша. совершал парикаму Нарутам Все это совершено под руководством Рагав Пандита. Его пещера. Есть также около учника Лупы. Мы хорошо обещаете рассказать все более подробно, но это, если говорить о Раджа Даме, это много, много времени займет но что там мест. Я попытаюсь как-то кратко рассказать, чтобы, чтобы вы вдохновились. И вот Рагав Пандит, под руководством Рагав Пандита, наш Шинивас Совершал и и вот, если у вас есть нет, если у вас нет прямого чувства, то что вы можете дать преданным? прямое чувство, и он танцует, и все танцуют, все чувствуют какое-то блаженство, какую-то радость. Но, если вы будете следовать какой-то обусловленной душе в качестве вашего гуру, то куда эта обусловленная душа вас приведет? Поскольку Дама мы не можем найти ее в это Индии, но все же она есть. Вриндавандама это не часть какой-то географии этого мира но дама тоже, они слегка привязаны к этому материальному миру, хотя внешне можно видеть всякие магазины, отели и прочие вещи в даме находятся, на но Баххану так говорит что нет, они не в даме. Но все эти отели, рестораны прочие магазины, они не находятся в даме, они находятся, может быть, на поверхности Майи. В даме только сила Прохопада Бхактимута Куршила, вот типа он в ригу расши, да в они могут иметь связь с дамой, а другие нет. Они могут из своего ложного эго что-то сделать, пытаться попасть в даму, какой-то парикому совершать, но какое благо не получат с своими попытками нельзя ничего достичь на духовном пути, мы должны молиться о милости, которая с низа выше. Что такое вот здесь праной баката сонги? Что значит Праная бакта? Есть много преданных, но кто Праная бакта? Прана тот, кто имеет близкие, прекрасные отношения с Бхагаваном, тот, кто совершает, и мы должны совершать Парикаву под руководством таких великолепных преданных. Если мы отправимся в Южную Индию и там найдем какого-то Нарая на Бхакту и попросим его, чтобы он помочь нам совершить Парикаву в Риндаву на то, даже если он настоящий чистый предан, но он преданный на И относительно Кришны он не может ничем помочь нам. Если его ищет на то. Он не сможет ничего сделать. Он поклоняется на районе. Но относительно Кришны ничем он помочь не может, поскольку у него нет никакого понимания что такое Вриндаван, как он может помочь нам. Он не знает, никогда не был во Вриндаване. И таким образом они не могут помочь. В Расамрита Синду, Рупагос подпишет. что мы должны обрести общение с, с чистым садом, с возвышенным садом с нашей собственной сампрадай. Мы должны найти такого чистого сада, если мы обретем чистого сада с другой сампрадай, с Рамоножи сампрадай, или с вами или еще какой-то, мы не можем обрести Общаясь с таким садом, мы не можем обрести нас, насыщенность нашего гаудия Баджана. Они, конечно, саду могут благословить нас, но на этом все. Наш гаудия Баджан не увеличится из-за этого. И поэтому по снова и снова говорил то, что вот эта штука сажать в гаудия пытайтесь а то... понять, что говорится здесь. То есть не, не, не любой преданный, а Ропагасвая уточняет. И вот Ропагасвату уточняется жать и уточняет. -уточняет расы есть нигде. Ваш, ваша цель и наша цель, она должна быть едина, если вы ваша цель и наша цель, она. И... Едино то это хорошо, если мы... Итак, это будет правильный, правильный выбор, и поэтому правильный выбор... Правильный выбор. Правильный выбор. А -а -а -а -а. И вот я во время Брихат Бхагаватама уже говорил, что вы с вами и Парикют макараш это достойная комбинация. Пархид Махараджа — это очень достойная комбинация. Совершенно, можно сказать, такой ученик, как Паричат Махарадж, кто может слушать с таким энтузиазмом и неотрогным вниманием, очень редак, и голову он тоже очень редак. И вот в шастах, в Писаниях мы находим имя Пархид Махараджа как ученик, кто слушает Харикатху, снят неотодвинутым вниманием. И он... Пример так, такого идеального ученика, а пример идеального Гуру это Шукадевга с вами. Я много раз говорил об этой штуке. Никто не может нарушить при... Превзойти это, это пример с Бхагаватом. Это пример наилучшего идеализма, идеализма слушания Харикатхи, это парикчат Махарадж. Это идеал слушания Харикатхи, а идеал с каким неотрывным вниманием, с таким вдохновением говорить Харикатху, это Шукадевга с вами, кто? Он Непревзойденное, никто не смог превзойти его в, то, в том, как говорить Харикатко. И вот мы должны обрести такого прекрасного саду, который такой же Баба, такого же настроения, как и, и наша. Если наша бава и его бава отличаются, то тогда ничего не получится. Если наш, я знаю, мы, можем быть, слабы, слабость не так плохо, но не должно быть никакого лицемерия. Слабость, конечно, может быть, но и ради этого гурвачного не помог. Пытается помочь вам, чтобы избавиться вас от всяких слабостей. Но многих нет веры, что гурвачного вы могут э, сделать все, если я Удовлетворю. Если Шила Бхакти Памутпу и Девгусе Макрадж будет доволен мною, или Шила Прохопат, или Бхактин Атаху, или Шила Девгусе Макрадж, то не останется ничего невозможного для меня. Все станет возможным. И хотя я недостоин, но качества могут прийти от моего Гурдова. Он, он, он явится в моем сердце будет говорить Харикатху. Шила Шила Девгусе Макрадж. Или я чувствую вдохновение, огромный энтузиазм совершать Харикатху и Киртан. Ну, я могу говорить Харикатху долгое время, но времени на все не хватает как все гармонизировать. Нужно еще что-то делать, повторять харинам, киртан, совершать баджан и не совершив все это, я не могу отдохнуть, лечь спать. и Таким образом, вот эта шлока значит, Саджати, значит, с вашей собственной Санпрадая. По милости Нитинанды. По милости Гуранги мы можем обрести такое общение, которое более чем достаточно. Если я буду зависеть от Шила Прабхупада, Шилопухпад может дать нам столько, что мы не сможем это все переварить. Если мало того, что говорить, еще нужно найти тех, кто примет все это и применит в своей жизни, иначе Души, может да, не, не сварение начаться, если кто-то кто слишком то, много то, говорит харикатхи. И вот мы должны понять значение этой шлиги саджати ас снегде сатос сато, то, сато. то есть мы должны общаться с не только с подлинными, возвышенными, самосознавшими себя душами, также они должны быть на, нашей сэмбрадай и такого же настроения, как и мы, или похожего настроения, и это будет, несомненно, очень благоприятно. И вот только под с если мы осознаем, мы не должны пытаться бегать туда и сюда, чтобы что-то узнать. Толку вот этого нет. И вот те, кто думает, я вот Махарху на Хинди говорил, что те, кто думает, что Гауди Баджан в нашем Гауди Мадхи, он не полон. Те, кто думает, что наш Баджан в Гауди Мадхи не полон, что нужно что-то узнать снаружи, то тогда да, такие люди, это Майвади. Махач сегодня на Хинде Харикатхек говорил это. Мы не можем думать, что Оупа Госвами поддал, что-то неполное или Джев Госвами поддал, что-то неполное или что неполное, Или Госвами, или Бхактину такого, они не позволяют нам что-то делать, но это это не значит, что Гауди Бажа не полон. А, если мы пытаемся что-то добавить, и с таким умным настроением, что у них некоторые хотят добавить что-то, думают, что, думаю, что Гаудия Бажа не полон, ему чего-то не хватает. Но такие люди, по сути. Является Майвадди, поскольку наш Баджан, он полон, он совершенен, и мы достигнем совершенства сегодня или завтра, когда Нарада захотел узнать сокровенные Лилы Радагавинда. Вот Судашива. Садашив сказал, я не могу тебе так Подробно говорить, если хочешь узнать все подробности, то ты должен достичь Вриндадеви. Я не могу говорить. Это очень сокровенное. И вот, и, и вот есть одна кунда, Нарада Кунда, около Кусун Сарова. Я вернусь к ней еще. И вот если мы в уме совершаем парикаму, если наш, мы обретем поддержку, поскольку недалеко не, не каждый может совершать парикаму в уме, мы должны видеть ясно, четко, мы должны чувствовать, что мы во вредовании народа Кунди. Не то, что какая-то кунда непонятна, нет, мы должны чувствовать что-то. радакунда мы находимся рядом с ней Такое чувство должно быть у нас и таким образом. Если с таким чувством мы совершаем дам мы достигнем великолепного результата. И вот люди очень ленивы, не, не, не хотят посвящать всю свою энергию баджану, многие предпочитают отдохнуть. И таким образом вот многие ленятся, но если мы будем практиковать по милости Гуру если мы обретим такую. Привычка, то мы огромная сила, она может прийти к нам. И вот народа по наставлению, садашиве. он начал молиться лотосным стопам ее, чтобы узнать все ся... В Бриндадеви не была готова. И, и вот, вообще, в общем, сначала и предупредила и могу показать. И вот сейчас текущая чари, что говорит и что, говорит, говорит, что и делает, и я, я могу показать и каждому своему слову свидетельствовающему. И, и, и вот, Варенда Деви сказала это очень сокровенно и не должно быть открыто. открыто. Но здесь кто-то говорит, что... И вот, и вот есть такая книга Пакай Таро Шата материальная раса имеет сто недостатков, человек упад написал. Есть книга такая, на русском тоже переведена. Там не совсем книга, это поэма такая. Материальная раса открынена сотни недостатков. И Кеша Мараш тоже писал об этом. Чтобы доказать, что эта она наиболее сокровена. Она не должна быть открыта перед обычными людьми. Ну что, свидетельство я уже привел в процессе моей дискуссии. И, и вот смотрите. И вот Вринда говорит, это самое сокровиное, оно не должно быть открыто публике. Хорошо, я помогу вам. И вот Нарада начал да, совершать аскезы. И после этого Вринда явилась. И вот Нарада рассказала о своем огромном ну, желании благословила сказала, сказал, хорошо, она это будет. Я дам тебе намек. иди приймем в этом сэрвале. Когда вернулся в Риндадеве, она поведала множество сокровенных вещей и сказала не рассказывать никому, поскольку материалисты, они имеют склонность к наслаждению, они не поймут это и ничего не достигнут, только будут совершать оскорбления, поэтому Нужно быть предельно внимательным. И таким образом, если мы будем говорить о славе Дамы завтра и послезавтра весь картик, я продолжу, сначала я расскажу о вредовании, всех божествах, откуда начать парикаму, как и, и где. Вы будете чувствовать радость, если будете в уме совершать эту парикрамму. Нужно быть Бутеша посетить то все различные места. И таким образом пытайтесь иметь терпение. Я знаю, что нужно приходить сюда достаточно далеко, но ну, что делать? И вот смотрите. Должны узнать как можно больше о даме, о нами, и тогда мы сможем обрести силу в Баджане.